Всем привет, друзья! Сегодня продолжаю серию видео по сервису Currency Global. Сегодня подсчитал я всю свою прибыль с этого проекта за весь период, который я сюда инвестирую. Сегодня все это буду рассказывать. Здесь, к сожалению, нет статистики всех выводов суммарных. А Посчитал именно по выплатам, которые единоразово происходили, то есть по всем операциям. Сегодня все это вам покажу, расскажу. Инвестировать сюда я начал где-то в середине декабря, если я не ошибаюсь, может где-то в седьмых числах. Ну, в принципе, сейчас все это посмотрим. Итак, давайте коротко о компании. Обычно уже, как обычно, о ней рассказывал. 2%, 2,5% или 3% вы получаете, в зависимости от вашего депозита. 2% если ваш вклад до 50 тысяч, 2,5% от 50. Так, вот минималка... 40... А, первый депозит до 45 тысяч, второй от 45 до 250, и третий от 250 уже тысяч рублей вы получаете соответственно прибыль с этого депозита. А я на двух процентах отработал 15 тысяч вкладывал и соответственно как он окупился уже добавил сюда еще 35. И сейчас мой общий депозит 50 тысяч я получаю два с половиной процента в сутки. А 33 750 рублей доход в месяц, 1125 рублей в день. А за год 450, 405 тысяч получится довольно неплохо, учитывая, что перспективы проекта Довольно, скажем так, радужно выглядят, учитывая то, что проект развивается Постоянно развивается, как видите, топ вкладов, бешеные деньги сюда люди вкладывают И резерв кассы просто бешеный, 243 миллионов вложено, 84 выплачено Сами понимаете, очень большие деньги здесь крутятся, 150 миллионов примерно на выплаты есть у проекта есть перспективы этого проекта, по моему мнению, как у Кэшбэри, к примеру, который тоже проект давно существует, если не ошибаюсь, с мая он работает. Соответственно, у этого проекта тоже такие же перспективы, но у него есть огромный плюс, он свежий. То есть он где-то в декабре, может, в середине ноября стартовал, и, соответственно, пока что сюда еще довольно уверенно можно вкладывать, по моему мнению, по крайней мере. Итак, давайте перейдем в мой кабинет. Посмотрим. Как видите, 50 тысяч на basic, на базовом, не знаю как правильно, депозите лежат мои деньги. 1272 рубля на балансе с учетом реферальных. И 1250 из них именно по депозиту мне начислилось. История операции, Ее я вот сейчас супер посчитал. 27 числа. 27 ноября, да, был сделан мой первый депозит. Да, я вас, С конца ноября я начал сюда инвестировать. Соответственно, 40 дней я уже нахожусь в этом проекте, и вот на калькуляторе моя прибыль 38 753 рубля за, эти, за это время. Учитывая то, что долгое время, почти месяц 15 тысяч лежало у меня на депозите. И вот буквально, давайте посмотрим, точно я не могу вам сказать, какого числа. Так, давайте вот пятого возьмем, к примеру. Так, здесь 1250 я уже получал, здесь тоже тоже так здесь также так так вот 24 декабря получается 35 тысяч сюда я пополнил а, и соответственно начал зарабатывать уже по 1250 рублей и скоро придет окупаемость, по моим подсчетам, в районе 10 дней полностью окупится мой депозит. И, соответственно, будем уже работать в полный профит, скажем так, на халяву. 200-1250 рублей в день будет мне капать. А свои деньги я уже к этому моменту верну. Итак, как всегда, вывод средств проверяем. 1272 рубля на payer. Кстати, выплаты без процентов, такое, кстати, редко бывает подтверждаем именно payer не берет комиссию за получение средств с этого проекта к себе на кошелек так история payer давайте обновим страничку все 1272 рубля пришло мне моментально комментарий но ну, это мой логин получается ананим и все нормально что я могу сказать ну что ж проект перспективный будем наблюдать за ним зарабатывать 10 дней пройдет даже может чуть поменьше я куплю свой депозит. Поменьше, в смысле, что реферальных. И будем также зарабатывать баллы. Напомню, здесь есть бальная система, зарабатывайте поинты и от них вам идет еще бонусы. Бонус, то есть бонусная система. А, давненько, кстати, я не заглядывал. Давайте глянем. Так. За 500 поинтов 15 баксов, да, вот скоро я получу свой первый бонус за 1030 и дальше больше. За 10 тысяч поинтов 8500 долларов. Откуда у вот берутся поинты, почитайте, ссылочка будет в описании, перейдете вот во вкладочке партнерам, все это будет вам написано. А, поинты растут, вкратце скажу, естественно от приглашения, от рефералов и от вашего депозита, от вашего вклада. Ну вот, в принципе, и все на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду ваших комментариев. Всем спасибо, до свидания.